Банде Гурупада Дондам Бхапта Бинда Саман Нитам Срича Итана Прабхум Банде Нитана Нанда Сахау Нанда Нандан Ванди Радхика Чара Нандаям Гупи Джано Сама Юктам Биндабана बांच्याकल्पतरुः श्यकिपासिंदु बेवच्याप। पतितानंग पावनिभ भईष्न विप्यो नमो नमह। मुकंकरोति बाचालंग पंगुंग लंग, पंगुं लंग हैति गिरिम। यत्की पात्तमहंग बंदिपरमान अंद मादव। ब्रिंदावितु सिदेपई पियाव Кешна вакти паде деви саттваттойи намо нама Нараяна намаскитта норонче иванороттама девинг сара сватингве Бхакти прамодакше жаго даруна дейям сада прибабак нама биштадухам те тааспадам сива сараням ви татюхам панотопал банде чаруна Бисфуриджи, такими пико, дарши, Пурнану рагро сасагро сармуртихи, сарадиками када ками крош, Кришна Чайтанна СИАДДЯИТА ГАДАДХАР СИВАСАДИХИ ГАУРА БХАКТА ВИНДА ХАРЕ Кришна, ХАРЕ Кришна, Кришна, КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА Аджануламмито бужоу канокаа буда тум шанкитаной кабиторо камалаа ятахшо вишам бару дижабару жугадхармупалоу банде Кишина, Кишина, Харе Харе, доктич доктич да да синитам бхавану рупе Браано си пурапти фажави и шанатам, ваги садушшо Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам гуна бина Горья Госдипати, си сила бакти сриддханта сарасвати густавми дхакур паху паха, Парамамша Джагат-гурю, told, we should charge dynamite Горья Госдипати, си сила бакти сриддханта сарасвати густавми дхакур паху паха, сказал, <repeated> что мы с помощью такой uh, яркой взрывной, <repeated> буквально, харикатхи <repeated> мы должны пытаться изменить сердца. Других И вот Гауди Гушипати, Шишила Бхагависидтанта Сарасати Гасамита Крапапад сказал, что мы должны буквально взорвать сердца, обусловленные душу динамитом Харикатхи, иначе они не, не смогут изменить свое настроение. Никто не хочет, мало кто хочет совершать Харибаджи. И вот кроме тех завистливых охотников, есть разные охотники, какие-то охотники очень жестокие. Чайтана Чайтамрите описывается. Махапрабху там говорит с Санатана Гасаева об одной истории. Это настоящая история, это факт. На пути к Аллахабаду шел. И тем временем Нарада Нара обнаружил какое-то животное. Точнее, многих нескольких животных, они бились в предсмертных конвульсиях. Очень такое плачевное зрелище, и народу махарадж шел дальше. одно, однажды он видел Какого-то охотника, тут очень гневался. Гнил... Гнил... Абругалова об, что-то делаешь, ходишь, беспокоишь меня. Тут из-за тебя какое-то животное убежало. Ты виноват в этом? Нарада спросил. Вот, по дороге я видел полуубитых полу животных. <соединяющие> Это ты сделал? Да, я. И Нарада сказала мне просьба к тебе. Что за просьба? Я могу исп... дать тебе все, все, что хочешь. хочешь Какая-то шкура оленя или еще что то Нет, моя просьба к тебе. Если ты убиваешь животных, убиваешь сразу, полностью. полностью. Okay. Зачем их убивать наполовину, что они в том страдают долгое время. И вот в этой шлоке говорится, Харикатха ⁇ это лекарство, трансцендентное лекарства. И вот те, кто хотят пересечь этот материальный океан, они должны принять прибежище в этой Харикатхе. Если они не принимают прибежище в Харикатхе, то они не смогут пересечь этот материальный мир. Они должны принять прибежности искренне у этой харикатхи. Кто в этом материальном мире, на небесах? Кто игнорирует слушание харикатхи кроме каких-то завистливых, и жестоких людей, как охотников. Они только избегают харикатхе, а кроме них никто не избегает. Сила Пабхупат поэтому говорит, что мы должны буквально взорвать сердца невежественных людей с помощью такой взрывной, буквально, харикатхи, И мы должны их предубеждение все преодолеть. И, и вот еще на Чакарате говорит, что есть много слоев внутри сердца обусловленной души. И вот внутри so, сердца обусловленной души есть there, разные management, management, покровы, зависит от человека, have, может у кого-то какие-то препятствия одни у кого-то, другие. И это, и это не позволяет нам обрести связь с харикатхою, харинамом. Или всегда харикатхой харинам — это сам Бхагаван. Сам Бхагаван приходит в форме харикатхи. И поэтому в вашем сердце Ваше сердце покрыто пылью и можно видеть в чьих-то сердцах покрытие из uh, земли, just пыли, one... но ну, пыли можно достаточно или вот у зеркало, если лежит долгое время, и вот в процессе на зеркале накапливается пыль в течение времени. И уже, если долгое время прошло, то уже зеркало настолько покрыто пылью, что ничего не видно. Нужно протереть зеркало от пыли. И после этого можно уже видеть свои изображения. И таким образом Вишина Чакавачи говорит, такие сердца людей, они покрыты пылью. И, И у кого-то уже эта пыль стала глиной. И какие-то сердца, можно увидеть их покрытой пылью, которая уже стала подобна камню какие-то подобные kind of железы. So И вот в зависимости от санскар, и действия людей, у каждого какой слой пыли в сердце образуется. И особенно Сила говорит, что те, кто совершают оскорбления, Сила говорит, те, кто совершают аппаратские оскорбления, они не могут почувствовать никакой реакции даже после слушания Харикатхи от возвышенных личностей и вот после слушания Харикатхи от возвышенных саду все же не все могут а, почувствовать что-то в своем сердце это значит у них есть какие-то оскорбления если есть какие-то греховные действия, грехи это не так а, не, не так плохо. Оскоро оскорбление, особенно вачнаварадхи, намапаратхи, нам гораздо хуже. И в этом случае, если вы слушаете харикатху от возвышенных личностей, то все же вы не сможете почувствовать никакой реакции внутри вашего сердца. Оскорбление не может Оскорбления, аппаратки, они мешают нам, нашему духовному продвижению. Шичитани Махапрабху являл какую-то лилу, Сачимату. Вот шичимата, например, в Шичитани Боготия описывается описываются случаи. И Шичитани Махапрабху он провел такую лилу, провел ачвари Бхава. Он распространял прему всем преданным И в Сивасангане Махапрабху он проявлял Ишварбаву и распространял прему каждому. Но не давал прему Шачимати своей матери. И вот сейчас те преданные спрашивают. «О, почему Вы не дали прямо шачи на своей матери?» И Гуранга Махапрабху сказал, что она совершила оскорбление в адрес Лотостерство Падвай Тегасая. Внешне, может, это не выглядит так, но даже в уме, если да, мы совершаем как... какое-то оскорбление в адрес лотосных стоп Гурова даже в уме, это а, а, все равно оскорбительнее, лучше, чем это. Так не смогла обрести прямо. Махапрабху говорит, я не могу дать ей прему, поскольку а, она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайт Эгасаи. Адвайт сообщили об этом что его Шачимата оскорбила. И услышав это, Адуайтагасай, он упал без сознания. Он сказал, как что же делать. А, а мать Махапрабху Шачимата, она... King, вот Адвитагаса, он как услышал об этом, он упал, упал без сознания. И Сачимата пришла, прикоснулась к его лотосным стопам. И Сачимата тоже упала без сознания, поскольку Махапабу даровал ей прямо. И в этой сочетании Бхагавати мы можем найти, что даже Шанкар Бхагаван, даже если Шанкар Бхагаван совершит такое оскорбление воды из вачнава он все равно будет наказан. Суллопани, значит, тот, кто Шанкар, тот, кто держит Три зубец в руках, даже если он совершит ващиного аппарата, все же он будет наказан, и нет э, прощения и ващиного аппарата. Нечто такое, что за пределами нашего представления никто не может быть прощен. И в читании Бхагавати мы можем найти много вещей о баладев -татве. Поскольку Вриндаванда Схакра Махасой, он ученик Нитянанда Прабху. И поэтому в отчитании о можно найти прославление Нитянанда Гасая. И вот суть в том. Последний раз я говорил о расцелили нитянды Баларама. Видано Махаши говорит много пандитов и так они боролись всегда ц... вот с этим убеждением, что Баладеф никогда не совершал никакой Раселил Баладефрасу. Они не могут принять Баладефрасу. Даже я могу показать, что какие-то знаменитые писатели пишут большие книги, вроде пандиты, ученые и они заявляют даже некоторые смеют заявлять, что в их книжке написано по милости Горанги Мохабабу И большинство людей, особенно Сахад Сахаджи и прочие мошенники, они читают эти книги постоянно. И вот они спорят на эту тему, что Баладев не совершал никакой расы. Но Баладев расу мы можем найти в Шимад Бхагаватам Махапуране. И вот о Баладеве и его расе мы можем найти упоминание там. И Наш стакур Махашой пишет. Даже если вы будете изучать Рик Сам Яджуа и веды, даже если вы будете изучать вот эти четыре веды, риксам Сам Яджуа и Адхарва и различные части, части вот этих четырех вед, Веда Дастаку Махашуй говорит, вот даже если вы будете изучать четыре различных веды, то все же тема Баладева и Нитянанды очень сокровенна. Если вы будете изучать вот эти четыре веды, все же тема Баладева очень сокровенна. Не каждый может понять, и не каждый может принять, как в случае с нашим Кришнаданским Виражным Госвами. Пишет в не Читамрити, что когда я был в моем предыдущем ашраме, в Кишиндатской бираж Когда я был дома, то в то время праздник был какой-то в нашем доме и вот Минкетан Рамдас они все пришли, чтобы участвовать в этом празднике и мой брат был там и Кишиндатской бираж Гасвами говорит, мой брат был там. Но, когда Анимкетан Рамдас зашел в комнату, мой брат не выразил ему почтения, и там был один браман, который поклонялся браманам, божествам, поскольку в предыдущем доме Кришна Дарской Гражды был божество. И вот этот Гунавадми гон, Сароди и брат Кришна Даски Госвами, они не выразили почтения Нимкетанрам Рамдасу. И вот Никетан Рамдас пришел, все встали, в знак почтения он был вечным спутником Баладева. Минкетан Рамдас, он вечный спутник лейтенант Баларама, но он не вырослал никакого почтения ему, поскольку брат Кришедас как с Госвами, он, он сам пишет, что мой брат, он имеет огромную веру в лотосные стопы Гавранге. Но он не верит Никинадзе Балараму. Он может выразить вращение формально, но в сердце у него нет такой сильной веры. И вот Минкетан Рамдас, уходя с того места, он разбил флейту и ушел. И вот он говорит, что это сута, он не встал, когда Баларам пришел. Когда Баларам пришел, сута Дев не встал, чтобы выразить ему почтение. И много святанты на эту тему, я не буду об этом говорить сейчас. Кто-то, кто сидит на висасане, тот, кто одобрен теми он, не, он несомненно не может совершить никаких ошибок. Но почему же он не встал, когда Баладев пришел? И Баладев, он взял травинку и, и прикоснулся к. А, к, это как Лома-харшана. Шута, точнее, это не имя, а... Шута, вы можете сказать, путра как Корну. Корну называется Шута-путра. Корну, например, называется Шута-путра. Это Брахман, женщина, Брахманша. Если же женщина выходит замуж за... Шудру, это сута -су называется, И вот... И вот его звали Ло Сута, там еще гугра. еще какой-то сута был, ну, в общем, сута такой, незаконно что-то такое. Ну, чтобы как противно, родился, в общем, неправильно кто, Н нет, в неправильных семьях, ну, что-то такое. И вот Минкетан говорит, что это сута. Лоу Сута, который не встал, когда Баларам пришел. Хотя кто-то может прийти, сказать, а где Баларам? Он разве пришел? Только Минкетан пришел. Сам Баладев не пришел. Кто-то может сказать, почему Баларам же не пришел, где он? Только Менкеттен Рамдас пришел, но вы не знаете Сиданте. Если кто-то оскорбит чистого саду, внешне у него нету каких-то регалий какой-то славы, но если он получил полную милость, Гурупад Падме, но славы у него нету. И если кто-то оскорбит этого предного, этого саду, то это автоматически он оскорбит его Гурдава. Один чистый саду, по подлинный саду, который тоже чист Если кто-то оскорбит ученика такого саду, подлинного ученика, то автоматически он оскорбит его Гурдава, поскольку Гурдав прибывает в его сердце. И поэтому, когда Менкетан Рамдас пришел, он пришел, с Баладевом. Поскольку Баладев прибывает в его сердце, когда Менхетан Рамдас пришел, будьте верны, Нитанда Прабу тоже пришел. Он прибывает в его сердце всегда. И таким образом Менхетан Рамдас он сломал и ушел. И вот Кришна Вираж Виражка с вами говорит, когда вот Рамдас ушел с этого места, Вашнавани не не кто-то может приватно понять, Вачнавы никогда не гневается, поскольку гнев это проявление Тамагуны, но все же какие-то Вачнавы внешне, чтобы кого-то отругать значит, могут как-то строго сказать, но ну, это не нас совсем. И вот мы можем найти много случаев. И вот Минкетан Рамдас ушел с этого места, как будто разгневался. Кишиндатский вираж Госвами пишет, когда Минкетан Рамдас ушел с этого места, Пишет, пишет о своем младшем браге. Братья, когда Минкетан Рамдас ушел с того места, оскорбленный Гунаван Мишрой и моим младшим братом, то в этом случае мой брат встретится с... Ну, совершил большое оскорбление. И вот обычная концепция которое в нашем обществе происходит, что если кто-то общается, с какой -то, ну, имеется в виду тот, кто принял обед отречения, а сам не следует этому отречению, то это становится причиной падения. Но они не знают, что падение может прийти в различных формах, не только в форме общения с женщинами для тех, кто принял обед, не общаться с ними. И в нашем обществе, если какой-то саньяси, ачарья, какой-то саду, он общается с женщинами, они а, падшие, но это не совсем правильно. И вот такое попадение может по-разному случиться. Например, кто-то оскорбляет Гуру Вачнау внешнн он... с женщинами не общается, но нужно вспомнить, вот, быть внимательнее, вот, вот, например, вот эти слова очень важны. Асасангатиак и Вашнахачара. Это терминология Асангатиак и Вашнахачара. Я, мы должны обсуждать это долгое время, когда и читание Бхагавата будем обсуждать буду говорить об этом. И вот мы должны помнить, что падение может произойти разными способами. Вот Йошит может прийти в различных формах, например, кто-то слишком привязан к деньгам, к положению, это, это, к славе, это тоже корень станет причиной его падения, у него нет представления об этом. Йоши значит, Мы слышали название такое Йошит. Йошит, значит, Бахтюн Пахупата объясняет, Йошит, значит, если что-то если я, и, я при, при, привлечен чем-то, наслаждаюсь чем-то, то это Йошит для нас. Кто-то привязан к деньгам хочет больше и больше. Это Йошит для него. General, general, и вот я очень обычно люди об этом не so, говорят, умолчивают или просто ограничивают uh, женщинами и все. Но если so кто-то привязан к деньгам, то это юши для него. Или если кто-то привязан к славе, то это есть Йошит для него. И вот юши санга не значит только женщина. Нет, она может прийти в различных формах, в форме славы, почести, еще чего-то, во многих формах. Даже в форме страсти к чтению бхагаватам, вслух перед публикой. В этом тоже юши санга может прийти и быть причиной нашего падения. И вот мало у кого есть такое представление и понимание Йоши Цанги в таком широком смысле. <melancholy> Например, кто-то привязан к зданиям, земле, какой-то собственности, то это Юшид для такого человека. И таким образом, Иисусанга может прийти в нашу жизни в различных формах. И вот я говорю о различных оскорблениях, и я говорю о различных и покрытие нашего сердца может быть покрытие наше сердце покрыто да, пылью это не так не так сложно очистить сердце покрытое пылью но если это пыль уже долго лежала стало глиной если зеркало несколько сотен лет пролежит, то уже покроется глина или еще чем-то. Уже сложнее очистить, И потом, если еще дальше, дольше пролежет, эта глина камнем станет. Еще дольше пролежет, еще чем-нибудь станет, что уже гораздо сложнее очистить. И вот Вишневая хочет объяснить, что в соответствии с нашими предыдущими самскарами, аппаратами, различными покрытие появляется на нашем сердце, но себя мы не можем обнаружить под этим покрытием. Только саду Гуру не могут указать нам, что с нашим сердцем, и, и показать по -по нам с, с помощью чего мы можем очистить свое сердце. Оскорбления также могут пойти в различных формах. Например, мы Собираем деньги под ним. <соединяем> собираем пожертвования ради Гуру Вашнава в храм и осознанно и неосознанно используем эти деньги для себя. Кто-то дал нам денег, например, для служения Гуру Вашна, Вашна, и Вашнаваху мы используем для своих целей. В этом случае человек становится бессердечным. Через это они И объясняет, как люди совершают оскорбления. В Адайса, В В Растака Махашу говорит, что те люди, они игнорируют Баладева. Даже если вы изучите четыре веда, все же тема Баладева очень сокровенная, как Чила Пахупад говорит, если вы изучите весь Багаватам, вы не, не, не найдете имени Радхарани там. Кто-то спросил Сила Пабхупада. Бхагавад там, если есть... нет имени, нет имени Радхарани, почему нет? Сила Прабхупад ответил, <соценно> кому? Ради кого имя Радхарани должно быть боговатом Для кого? Для таких глупцов, как вы. Что вы будете делать с этим? Например, например будет там имя Радхарани, и ясно указано, что толку от этого, что вы будете с ним делать. Что, какая польза от этого для вас? Ну, вот эта шлока, она указывает на имя Радхарани. Если, изучив, прочитав весь Бхагаватам, если вы не можете обрести связь с Шимати Радхарани, то тогда мое чтение Бхагаватам бесполезно. И вот, изучив весь Бхагаватам, если мы не находим имя Радхарани, то тогда мое чтение Бхагаватам бесполезно. И Бхагаван говорит в гите, Аржуни. Изучив все веды, если вы не, не можете найти меня, то ваше чтение бесполезно. Все веды Указывают в итоге на лотосные стопы Кришны. Все веды, Риксама, Ядзу, Адхарва, все разделы веды, веданта, панишат, все они указывают на лотосные стопы Бхагаваныши Кришны. Но все же обычные люди, особенно те, кто Говорят, что они бандиты, не все признают это. И таким образом мы находим то, что изучив все, весь, весь Бхагаватам, Масугиту, пану Панишаду, и вот в Брихад я говорил под руководством с Гасая. -Гаса, он написал комментарии очень высокого класса. Обычно люди их не понимают, очень высокий слог там. И вот он представил все в таким образом, чтобы мы пришли к абсолютному уровню, мы можем найти в Упанишадах но в Пуранах, Агам, даже в Ведах, в, и там они говорят таким образом, что это невозможно понять, что Бхагаван все и все. И поэтому в Бхагаване, Махапуране говорится, Бхагаван Сикрешна говорит удаве. То, что тема в 11 песне Песни там Бхагаван говорит, что тема Вед... И вот Бхагаван говорит... В и Бхагаван не отличны друг от друга. Бхагаван, он... Сам в Бхагаван, он явился в форме Вед, они не отличны друг от друга, и поэтому, относительно этой сокровенной Сиданты эти суры... Су су Во Свою... множественном числе Сурья в единственном. Те, кто возвышенные личности, и полубоги или какие-то мунириши, они живут на высших планетах. Они также не могут понять. Суть ветра. И намеки вет, те, кто даже живут на высших планетах. Это Булока, Бугу. И даже они можем найти каждый не может понять. Сиданту Вичарвед. Если вы будете изучать Веду, вы не поймете, кто-то скажет такая Сиданта, кто-то иная, что это. Мы не можем понять. И поэтому Бхагаван говорит относительно Сиданты. Вот Бхагаван говорит о Удаве относительно подлинной сиданты и вед, Большинство людей, даже те, кто живут на высших планетах, они превратно понимают. И, и вот они не могут понять Сидданту, Вед и Веданта. Это очень сложно. Кто-то спрашивает одно, кто-то другое, и все запутаны. И вот здесь говорится. Имя Баладева очень сокровенно, как имя Матирадхаранина очень сокровенно спрятано внутри Шмад Боготам, а по сути. Я могу сказать с полной уверенностью, что весь Бхагаватам прославляет лотосные стопы Шимати Радхарани. И это очень хорошо. Весь Бхагаватам с самого начала с вот этой шлуки до самой последней. Весь Бхагаватам, если буду говорить так, что. Весь Симад Бхагавадта Махапарана это прославление лотосных стоп Симатирадхарани, и это очень хорошая сиданта. Но, конечно, прямо или косвенно, все прославление это Симати это правильная сиданта поскольку мы должны изучить с Бхагаватами, о чем мы узнаем, о Севе, о служении. Мы должны обрести настроение служения. И даже после Вриндавандасты, как говорит, даже изучив всю Веду, все, все эти четыре Веды, характера Баларама, просто не Баларама очень сокровенно. Обычные люди не могут понять. Даже Вайшнавы, они вот превратно понимают вот. Гунаван Миша, он был Параманом Вашнавым, занимался поклонением божествам, но все равно он превратно понялся. Поэтому не так все просто. И поэтому сочетание Махапрабху он эм, хотел прославить имя и славу Баларама Нитянанды. Читания Бхагавата, Чайтани Чайтамрити можно видеть время от времени Гуранга Махапрабху прославляет имя Нитянанда Баларама. Он хотел поклониться Гуранги Махапабу. Нитиананди Пабу был там, но он и вот когда тот пришел поклонился Нит... Гуранге Махапабху дарил его, сказал: "О глупец, ты неправильно сделал, что неправильно. Нужно сначала Нитиананди поклониться". И таким образом время от времени мы можем видеть, что. Даже система Вьясапуджи, показанная Гуранга Махапрабху, она уже там была она... система Вьесапуджи уже была давно задолго, до явления Махапрабху, но сочетание Махапрабху хотело указать на особенность Вясапуджа, сочетание Махапава, хотел показать некую особенность Вясапуджа, некую важность, чтобы мы совершали Вясапуджа с полной, полной верой, чтобы обрести милость. И Гуранга Махапава время от времени можно найти в читании Бхагути, в читании Читамрити. Кто-то за... Жалуется, что Гуанга Махапрабху Саньяси санья, са, украшение носят. И, и вот критиковали Нитянанду. Но Гуанга Махапрабху объяснил, сказал, да, вы видели украшения на нем, начали нитянанды. Но это не орнаменты. Это украшение бхакти, девятисложные бхакти в различных формах, в форме цепи, браслетов и прочего. То есть это девять сложных бхакти присутствуют в этих украшениях. И вот сакравная татва Нитинанды Прабху, Гуванга Махапрабху и время от времени объяснял. Даже Гуранга Махапрабху говорит, однажды, если вы обнаружите, что Баладе, что Нитинанда Баларам, Гуранга Махапрабху говорит, даже если вы найдете, что Нитинанда Пабху принял в качестве жены какую-то мусульманку. Что же вы не должны его приватно понять. Поэтому, поэтому относительно гуру вечнува, это большая проблема. Многие не понимают настроение гуру и, шнав, и это становится причиной их падения. И вот относительно Нитянанда Прабху Гулат Гамаха говорит четко, даже если вы обнаружите, что Нитянанда взял какую-то мусульманскую женщину или пьет вино, но все же Нитянанда, он Нитянанда. Поэтому Нитянанду переворотно понять очень просто. Поэтому Нитянанда, Махапрабху, предупреждает нас, кто такой Нитянанда. Если кто-то спросит, кто такой Нитянанда, Нитянанда значит вечная Ананда, вечное блаженство. Он источник радости. Он полностью всегда служит Бхагавану сикришне полностью. Нитхананда Прабху, я имею в виду Баларам, он, он всегда думает о удовлетворении Шри Кришны, и здесь мы находим вот видавдас Дакру Макаши говорит, даже если вы изучите все веды, то тема надо очень сокровенна, и что я могу сказать. Мы можем изучать различные пураны и там найти, что пишет Вриндаванда И вот они настолько невежественны, что, не изучив Веды, пураны, они критикуют. Говорят, где говорится о, о Баларам Расте, и, и, и вот и они игнорируют, Расалилу Баларама. И вот Вриндаван Дастакова Махаша говорит, Вриндаван Дастакова говорит два брата в одном месте. Говорит, Даван Дам, Даме. Говорит, что In two place, these two brothers are doing rasa. И вот они совершают But расу. И как можно их игнорировать? Всего сидентов то. И вот Баладев и Кришна, они совершают расу во Валендовании. Джива они их расцелили ак отдельно, полностью отдельно, то есть их места их расцелил в разных местах. Баладев совершает расцелилу в Обегауне. Это зовется Эдчадауджи, Баларам. совершает Расалилу там рядом с Бихарваном на берегу Ямуны. Там есть место Бихарван, есть несколько видов Бихарванов. Но я говорю о этом конкретном Бихарване, от которого мы можем пойти. дерево Баньяна Акшайват. И вот во Вриндаване Акшая -Ак Вар есть из Бихаравана мы в Тапаван можем пойти, где Дживуга Дживага его выгнали. Выгнал Рупа Гасай и, и он был там, в Байгауне. И, там, и вот я говорю о том о, о расас... месте Расалилакшетры. И вот я говорю о два Баладыва. его место Расалилы совершенно в другом месте. А расалила Бхагавана Шри Кришна. В различных местах, как на берегу Ямуны, это Сароди, раз, известно, осенью во время Дурга ду, Пузы примерно, и в то время Рассалила Сарадия по нему, это на берегу Ямуны. Но Васанта после карчика на Гавадхане. И в Кодване тоже Раса. Очень там такой лес. густой. Никто не знает. Это лучшее из места Расалила в Кодване. И время от времени Бхагаван Кришна совершает Расалил в различных местах, и Джива под какие-то сахаджи, они э, э, злоупотребляют Расалила и Баладева и пытаются утвердить какую-то неправильную сиданту. Мы уже э, в предыдущий Баладева раз мы уже опубликовали. <говорить> <говорить> никто не уделяет внимания этому, но его <говорить> хорошее опровержение пишет этому. Вот кто-то написал что-то. <говорить> И вот кто-то в какой-то книге еще в 2001 году написал какую-то хине Махараш только заметил, он, как бы специально не читает все, что пишутся. И вот какой-то Чарисахадзе одобрил его ученика, написали эту книжку с неправильной но Махараш дал должное должное проражение всему этому. И вот Дживага с вами говорит, место Расалилы, Баладева, она полностью отдельно от места Бхагавана Кришны. Но одно очень важное. Кто-то хочет сказать, ну кто-то говорит о неправильном Сидан, то, си что во время... Праздник красок раз Баладев и Бхагаванча Кришна, младший и старший брат, их эти, группы Губи тоже с ними в то время. Они отмечают этот праздник красок это тоже раса можно назвать. И в этом случае кто-то говорит, что не совершают Тарасу вместе, но это не так. Просто отмечают одновременно. That was и вот там много-много лин было, и вот что в последний раз я discuss, объяснил вот это вот то, как Баладев to, отправился. Вавриндаван из Двараки. Как Баладев отправился в Вавриндаван из Двараки из Дварака к Шидре. И там Баладев находился в течение двух месяцев Мадумадава. Мадумадава. И два месяца Баладев с Шалра когда Бхагаван Сикришна, Сикришна был там, во Вриндавандаме, то в то время мы не можем найти Расалилу Бхагавана, Баларама. И в то время мы не можем найти никаких... Кто-то может сказать, что они вместе... Mm -hmm. Это, отмечали вот этот праздник расак, но рассалила совершенно Баларамой была тогда, когда он пришел из Двараки, когда он был там во Вриндаву, не было в то время Рассалил, только когда он вернулся из Двараки, чтобы утешить те, те Гопи, имеется в виду группу Бхагавана Шри Кришны. Он хотел утешить их, но рассолила, не было, рассолила была совершена его собственной группой, не, не группой Кришны. Поскольку старший, младший брат, это объект моего моей любви. И вот те, кто в группе младшего брата, они тоже объект его уважения и любви. Ну, в смысле уважения и без любви. Но, как пример, если младший старший брат в семье, то старший и младший, младший брат уважает, Если младший брат женится, то старший брат выражает уважение также жене своего младшего брата младший в нашей ведической культуре. Это естественно. Но младший брат, и вот жена младшего брата тоже получает уважение и заботу старшего брата. И Вриндаванда Стагува Махаши говорит, услышав Бхагаватам, если кто-то не развивает прити, любовь к Раме, имеется в виду бала то... Его изучение Бхагаватам бесполезно. И вот услышав Ишимад Бхагавата Махапурану, если кто-то не развивает огромную любовь к Баладеву, я имею в виду к Вишну и Вишну, и Вишну, и Вишну и Вишну, они отвергают его как можно найти, кто-то совершает врачного аппаратха. И тогда, естественно, сейчас общество другое. И вот я говорю об стандарте, если кто-то совершает врачного аппаратха в те дни, во время Махапрабху, если кто-то совершает душную операцию, то, -то... -то... -то, вошел, то... в то время была систем, такая система, выстрел, что все отвергали его. Сейчас можно наблюдать наоборот, приглашают везде, даже каких-то убийц, но ну, никаких, не пойманных, но... Ну, ну, все равно так очевидных. И вот я говорю о стандарте во время Гуранги Махапрабу. Если кто-то совершил вечную аппаратку, мы знаем, Махапрабху Маха отвергал таких, и поэтому Гурангамахападма он хотел написать, на, написал, ну, точнее, написал книгу «Сердце Кришны» называется, чтобы предупредить нас о опасности ващнава-прадхи. Даже когда Махапрабху ушел, когда Гурангамахапрабху ушел, когда Гасай ушел. Даже после этого Дживага Саяпат, он, последний, последний Виш... Джива он был последний председатель Виша Раджа Сапхи. Джива Гасаяпад, он был последний председатель Виша Раджа Ража Сапхи. Ви... Что такое Више Раджа Ража Сабха? Више Раджа Сапха, значит, во время Гуранги Махапрабху. Все вашнавское все общество, они выразили почтение Гуранги Махапрабу, как царю. Что такое Вишва Райсабха? Это значит, все Вашнавы, возвышенные Вашнавы, они поняли, что Гуранга Махапрабху, он Бхагаван Шикришна, он буквально царь. И его. Он управляет Лилу ващного. Он сам Верховный Господь. И в то же самое время он управляет Лилу ващного. И поэтому все Вашнавы ну, имели в виду, что вот он царь. Буквально царь. Под руководством этого царя Гуранга. И ну, кто может сравнить Гурангу Махапрабху с другими ващнавами? Это невозможно, если кто-то хочет сравнить Гурангу Махапрабху с другими ващнавами. Возможно ли это? Нет. И вот он сам, Бхагаван, в то же самое время ващнав, и он царю под его руководством ващнав, ващнавского общество. но в то время как бы... Вашнау в других местах не было, поэтому как бы считалось, что все тут все вашнау в Индии в Барате. И хорошо, может, где-то еще в других странах, местах, в тонкой форме есть, кто знает. И вот есть семь континентов. Об... В семи континентах можно найти в они описываются после этого, и в Индии, Индия. Она простиралась. Но ну, потом англичане поделили ее, а до этого больше было. Can... So you know, of... so, части России, ну Россия, как сказать, Российской империи, но скорее всего там что-то имперсия, Афганистан. Ну, в общем, что-то да, от России тоже в Индию входило. Ну, давно было сложно сложно сказать, что именно входило. Но ну, Индия большая была в то время. Баратварша была огромная территория. И вот если звучит Пураны Баготам, можно найти какие-то вашнавы. Далеко он находится. Но как Калинак, например, его не было, но кто-то издалека пришел. Его земля была очень далеко. И Лаврита Ваша. И различные ваши можем найти. Калионак, он издалека пришел. И какой Вашнав сейчас, где, в какой форме, мы не знаем. Поскольку с нашими материальными глазами мы видим там Китай, Россия, еще что-то, но в тонкой форме, кто знает. Какие-то Монириши, могут быть в тонкой форме so, где-то или не проявлено. И вот, смотрите, изучив весь Бхагаватан, услышав весь Бхагаватан, если мы не чувствуем увлечение к Бхагаватану, поскольку Баларам он идеализм Сева. Баладефон, идеализм Сева Нитянанда, мы можем обсуждать это, баладефон, Нитянанда Баларам, сколько, а, как он служит Кришне, какими способами, как мы можем найти Гарбудакасай, Ширадакасай, Гарбудакасай, Три Тримахапауша. Бесконечный океан и Бесконечный мир. Меня зовут Самахавишна. И вот этот Махавишна также пришел из Баладева. И вот смотрите, Баладев, он является лилой с Кришной внутри Вриндавана. Баладев, он является своей лилой с Кришной внутри Вриндавана, чтобы служить ему. Чтобы служить Кришне в форме Мулсанкаршана. Этот Баладев, который является Лилой Кришны, он мол изначально Санкаршан, и после этого tolerate. этот Санкаршан Баларам, он четыре четыре в юхи квадрат какой-то. В общем, в этой четверо-вьюихе по углам Васадев подъем на Сангаршан не утверждает. каждый в своем угле И этот Сангаршан Мамаха Сангаршан И внутри Вриндавана Мул изначальный Сангаршан Из этого изначального Сангаршана И четыре, в четырех направлениях То, что защищает Глоку Вриндавана И там Баладев он защищает трансцендентный Вриндаван в форме Васидева Санкарсан Анирудхи Брадимна. И вот он сам. И внутри этого лотоса, матпадам. Брамасамхитимуш и вот этот цветок лотоса, сердце и вина этого лотоса зависит Вриндаваном и снаружи можно найти вот этот лотос олицетворяет, ну, сердцевина, лотос олицетворяет Вриндаван, чуть снаружи Матра, еще снаружи Дворака, потом Шветадвип, это Вайкунха, Галока, и там можно найти Горалилу в форме и вот Бхагамадхи Кришна совершает Гора Алилу. В... И эта гора Лила она происходит на Света это она дополнение к этой Кришне Алиле, ее объяснение. И там можно найти Санкаршана, который в четырех является. А тут Санкаршана опять является в Вайкунтхаджагате в четырех формах, вот в, в, в, в этих и тот санкашан сейчас принял форму Махавишну, который пришел на Вайкунтху. И вот этот Махавишну, я говорил о нем в, Бама Самхи, о нем в Бама самхите И вот этот Махапуруш, Карнарна, Ваша Махапуруш, в каждом его с каждой упоры Махавишна можно найти бесконечные материальные меры, исходят. И кто мы. Кто вы? Если мы сравним даже муравей залезает на кого-то, увидит, куда он попал. Здесь, понимаете, чем я говорю? И это зовется относительный мира. И поэтому муравей может думать, что этот мир бесконечен. Ну, то смысле, не человек, он залез, если то думает, что такое, когда я попал. И человек, если он приезжает Гема в Гималай, он увидит столько, как, кто я относительно этих огромных гор. И так можно почувствовать себя незначительным. И мы всегда должны думать, что мы незначительные, что мы малы. И тогда ложное эго не разовьется, если мы поймем эту теорию относительности. Мы в этом относительном мире, мы находимся здесь, и мы всегда должны думать, что я... мы не выше чего-то. Этот мир он относителен. Person, Then I can find и вот Банадев служит внутри Вриндавана, Банадев служит внутри Вриндавана, служит Кришне и и в лили также в форме Нитинанды, и также Вайотхе, в Айодхе, в Рамалиле, там Баладев тоже является лило Лакшмана. И вот везде это зовется Сева. Особый сева, связанный с творением, иначе бесчисленные его Баладев помогает вот эти севы, связанные с творением. Богваншри Кешчан, изначальный Господь, вот в этой шлоке говорится, и все сева Гавинде, он, он Балады, все делает, даже в этом творении, в этом творении и относительно и <решение> и даже когда Гуранга Махапава приходит, перед тем, как прийти, но перед тем, как Гуранга Махапава приходит, Ничанада Прабху, уже пришел и, и старший брат Гуранги Вишаруб. И, и вот старший брат Махапрабху — Вишваруп. Что значит Вишваруп? Под именем Вишварупа указание, мы не можем понять. Это имя Вишваруп, оно указывает, что он не Тинанда. Вишваруп значит то, что мы видим. Вишварупа, вселенская форма буквально. Все, что мы видим или не видим, все Вишварупа, это Вишварупа, это Вишарупа. Это, это, это, это, это все, что мы видим, это зовется Баларамом. Вишварупа значит Баларам. Вишварупа значит все, что мы видим или не можем видеть. Всего Вишхарупа, бесконечности ананта -дефу. и имя Вишхаруп. Он указывает, что Ананта-деф, но мы не можем понять. Имя Вишхаруп показывает, что Нитянанда. Но когда наши... Анантадев, Нитьянанда, Вишваруп, они в одной форме Нитьянанда приходят, чтобы родиться, как старший брат Махапрабху Вишваруп. И вот Вишваруб, он единственный, которым Гуранга Махапабу боялся. И э, это где-то написано, книгу раз, книгу Нимай переводит треть-треть уже перевели, там вся детская лила и остальные лила Нимай. И вот Вишуруб, он единственный, кого Махапрабху боялся. И в Кришна-лиле мы находим... Jama, jama и Вот Баладев, Баладев пришел сначала из черева Деваки, а потом этот плод был перенесен в в черево Рахине с помощью Югамы. Чего господа подписчиц и сандавхи, все. что невозможно, что практически невозможно. Это возможно с помощью йога майя. И вот смотрите, Баладеф служит в различных формах. И вот на следующий день мы будем объяснять, то, что Бладев он служит Криште в форме, в форме в дворца, где Кришна живет. И подушка, постель, Весасасана, священный шнур, падаки, ну и все зонтики вообще все, что используется в служении Кришне, это проявление Баладева, Ананта-дева. То есть он все, Баладев, он проявляется в различных формах. Даже можем сказать, что по милости Баладева, Ананта-дева, мы все дживатмы, бесчисленные, тонкие, малые, бесконечно малые души, мы. И, и находимся в этом мире. И как э, что-то делаем, это тоже Лила Кришна. Прямо или Костина это Лила Кришна. И Кришна, Он является Своей Лилой с бесконечным количеством джевов. Идите, идите сюда. Кришна в форме Гуру. Баладева и дживы уходят. Дживы хотят наслаждаться какими-то материальными вещами. И все, Баладев — это все. Только воля Кришна. Только единственная воля — это Кришна, а все остальное делает Баларам. Все, все и вся — это Баларам, а Кришна он, за Ним только воля. Он э, олицетворение воли. Если слышав Бхагавата, мы не поймем великолепную славу Баладева, Нитянанда Гурутату, то тогда наше чтение Бхагавата бесполезно и вишневешно. И в то время Гасайпад. А если видели, что кто-то что-то делает неправильно, выгоняли из э, Вишавачна Маражапья сейчас, таких э, негодяев э, на, наоборот приглашают везде. И вот я говорю о стандарте. Виндамада Стакова Махашой говорит те, кто не. Развили огромную любовь к Гуртатве, к Баладеву, Балараму. Такие люди отвергаются вишевочной ворожеской. такого не говорил э, с теми, кто совершал Вашнавапаратхи. И вот весь Симат Бхагавата Махапарана, прославление, это прославление Гуру в итоге Радхарани, но все же, если чуть зайти чуть далее, то увидим Баладева, Баларама, но в итоге это Радхарани. Это прославление, весь Бхагаватам, это прославление Радхарани. Но мы настолько слепы, настолько глупы. У нас нет любви к Гуру Завтра я буду говорить о том, как мы хотим использовать Гуру Ващу ради своих корыстных целей. И как при он достал и Он хотел побить нас завтра, день ухода. Выйдем до И вот завтра мы обсудим, что мы как вороны... Да завтра явление вреда от Махаса, и вот как и Махаш будет говорить завтра, как мы корыстно пытаемся использовать грубошнов в служении себе, но такие люди вскоре теряются осознание и вот эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Если мы не выражаем почтение Балараму, то Гуру Вачинава не отвергнут нас.